Honda Civic разобрали. Сняли замок с машины. Изготовили новый ключ. По ходу. Разница в ключах очевидна. Сейчас будем начинать разбор замка. Разобрали замок и видим, что при вставленном ключе торчат пластины ключ мы уже нарезали значит сейчас будем все выбрасывать и ставить новую и вот у нас старая пластина это мы все поменяли изготовили новый ключ сейчас промаем личинку будем смазывать и ставить назад Ремонт будет надолго, только в том случае, если сделать новое язву ключа и новую пластину. Проверяем работу замка. Всё, отлично работает. Проверяем автозапуск. Машина закрылась. Всё, автозапуск работает. Всё, замок отремонтирован, работа закончена.